всем привет вы на канале зашумим в этом ролике мы с вами рассмотрим некоторые работы на автомобиле mercedes b-класса здесь мы будем делать полную шумоизоляцию салона шумоизоляцию колесных арок сделаем омыватель на камеру заднего вида также сделаем полную комплексную химчистку салона и полировку кузова с нанесением жидкого стекла начнем мы с вами с комплексной шумоизоляции комплексную шумоизоляцию у нас такие зоны, как пол, потолок, багажный отсек, двери, капот и крышка багажника. Начинаем мы обычно обработку салона с потолка, если в авто, автомобиле отсутствует панорамная крыша, как здесь. значит Обрабатываются у нас вот эти вот зоны, обрабатываются они в два слоя, не трогаем и обычно только ребра жесткости. Далее пол. Пол у нас обрабатывается от торпеды до начала дивана. Обработка э, происходит у нас трехслойная. Это виброизолятор «Атом», шумоизоляционный материал «Интегра» и акустическая мембрана «Блокатор». Зона под задним диваном обрабатывается у нас в два слоя. Это более легкий виброизолятор «Вайпер». И шумоизоляционный материал Интегра Третьего слоя здесь не будет. Связано это с тем, что зазор между металлом и диваном достаточно минимальный. Также мы не обрабатываем точки крепления сидений и ребра жесткости. Но используем наши акустические ловушки. То есть они вот в этом месте и вот в этом месте. Кстати, в этом автомобиле они присутствуют и штатные. То есть вот они, правда, войлочные. Они у нас лежат в, это, в этих местах. Также вот в этих устойчиках и внутри крыльев. Багажный отсек у нас также обрабатывается в несколько слоев. Значит, на колесных арках у нас нанесен мощный виброизолятор Атом, поверх него шумоизоляционный мембранный материал Раптор. Пол в, сало... в багажнике и крылья внутри обработаны сначала виброизолятором облегченным Вайпер, и поверх него также шумоизоляционный материал Раптор. Также мы используем маскировочные ленты. Они закрывают стыки между материалом. Ну, на шумоизоляцию, как я обычно говорю, это не влияет, но на эстетику достаточно неплохо влияет. Ну Естественно, здесь также мы используем наши акустические ловушки. Пока происходят работы с шумоизоляцией, мы занимаемся параллельно химчисткой. А в обычном стандартном пакете химчистки салона у нас входит разбор только передних сидений. Все остальное у нас обычно остается в салоне, и химчистка происходит там. Но в этом случае, так как происходит шумоизоляция, мы все элементы э, вытаскиваем для того, чтобы сделать полноценную шумоизоляцию. А для химчистки это дополнительный плюс, так как мы все эти элементы можем очистить вне автомобиля, мы получаем полный доступ ко всем, со всех сторон этих элементов. Это относится не только к сиденьям, но и ко всяким пластиковым частям пластиковым элементом это вот таких как стоечки центральные стойки э, панельки багажного отсека отдельно ручечки и так далее и так далее и так далее так же как задние стойки и задние боковины то есть в этом случае э, качество химчистки будет на порядок выше относительно обычной стандартной химчистки единственный элемент который мы будем чистить в салоне это торпеда и центральная консоль Хоть и они и находятся в салоне, но доступ у нас практически полноценный, так как отсутствует у нас сидение что с этой, что с той стороны. И качество химчистки от этого совершенно не пострадает. По поводу загрязнений в салоне этого Мерседеса. Этот автомобиль имеет светлые сидения. На первый взгляд, ну, не так уж все и критично. Ну, вот только что вот такого плана, да, вещи, они присутствуют. Но, как правило, они убираются на обычной мойки, когда вы закажете обычный стандартный комплекс. Но если мы посмотрим более детально на то, что мы видим после химчистки, то разница достаточно существенна. Шумоизоляции салона закончили. Салон у нас частично собран. Приступили к шумоизоляции дверей. Собрали практически весь багажник. Сделали крышку багажника и омыватель. Крышка багажника у нас обрабатывается в два слоя. Первый это слой виброизоляции. Наносится он на металл. Второй слой это шумопоглотитель. Он наносится на саму декоративную крышку багажника. А также на вот эти вот стоечки, которые у нас обрамляют стекло. И еще хочу обратить внимание, что мы сохраняем штатные шумоизоляционные материалы. Вот, вот этот серый материал это штатная шумоизоляция, которая здесь изначально присутствовала с завода. Ну и соответственно здесь у нас нанесен войлок. Это тоже штатный. А вся остальная... Панель, которая здесь присутствует, она обработана шумопоглотителем. Теперь комывателю. Вот в этом месте у нас сделана врезка, установлен тройник, протянут дальше шланг. Шланг, причем полностью в гофре, место соединения с надежной закреплено и закрыто изолентой. Далее шланг у нас идет вдоль штатных жгутов. Вот в этом месте у нас установлен обратный клапан. И дальше шланг уходит. Снаружи над камерой мы видим жиклер. Это вот, вот эта вот маленькая пимпочка. это жиклер у нас металлический. Он у нас срабатывает вместе с мывателем заднего стекла. и Сейчас мы покажем, как это работает. Соответственно, вода попадает автоматически и сюда, и на само стекло. Шумоизоляция дверей. Она у нас делается в четыре слоя. Для того, чтобы начать делать шумоизоляцию, естественно, сначала надо демонтировать обшивку, а после снять щит, который у нас вот здесь вот приклепан. Причем это не обычные стандартные клепки, это клепки более большего диаметра. И для того, чтобы все это обратно собрать, так как придумано на заводе, необходимо будет иметь специальное оборудование. Итак, шумоизоляция. Значит, первый слой у нас нанесен в этой двери, он покрывает практически всю поверхность, но ну, исключая, как обычно, вот эти вот элементы а, пассивной безопасности. Вторым слоем мы наносим а, слой шумоизоляции интегры, она наносится точно так же, как и первый слой виброизоляции. Третий слой — это виброизоляция, наносится она на а, щит, а, на который прикреплены элементы стеклоподъемников, а, он заклепывается специальными заклепочками, идентичными тем, которые установлены с завода. И заключительный этап работы с дверьми – это обработка шумопоглотителем Software F15, пластиковой обшивки. Этим материалом покрывается практически вся обшивка, ну, кроме зоны, где динамик, а также зоны, куда вставляется ручка для открытия двери. Со салоном мы закончили и приступили к шумоизоляции колесных арок. Колесные арки у нас обрабатываются в три слоя. Значит, первый слой это слой виброизоляции, он наносится у нас на металл колесной арки. Следующим этапом мы наносим жидкую шумоизоляцию поверх виброизоляции. Это специальный состав, разработанный для агрессивной среды. И третий слой это нанесение листовой шумоизоляции Интегра на пластиковый колесный подкрылок. Этим материалом закрывается практически вся поверхность, исключая точки прилегания к кузову и, ну, в данном случае, окошко для замены лампочек противотуманных фар. Обработка задних колесных арок немножко отличается от передних, ввиду того, что задний подкрылок он тканевый и к нему ничего нормально не липнет. Поэтому первый слой мы наносим на металл, идентичный как в передних колёсных арках. Это виброизолятор, это Comfort Mat Viper. Второй слой это у нас виброизоляция Integra, которая в передних колёсных арках нанесена на сами подкрылки. Наносится на виброизолятор. И поверх это все закрывается вот такой вот шумоизоляцией жидкой, которая будет работать здесь как гидроизоляционный материал. После того, как закончили работы с салоном, то есть шумоизоляции шумоизоляцией и химчисткой, мы приступили к полировке кузова. Этот автомобиль а, уже эксплуатируется около 9 лет, за это время он ни разу не полировался, ну и соответственно он а, получил достаточно, достаточное количество а, всяких разных затертостей, как например вот здесь вот а, можем посмотреть, да, то есть а, все эти вот элементы, они очень сильно зацарапаны. А, это все поверхностные царапины, вот здесь, вот. здесь, правда, хуже видно. Вот. Это все поверхностные царапины, не настолько глубокие. Их мы можем спокойно убрать с помощью наших составов, которые мы применяем при э, полировке. Мы используем составы компании Кох и составы компании Rupis. При этом э, используем два вида машинок. Это машинка от компании Rupis и, соответственно, вторая машинка от компании Devold. В комплекс полировки у нас входит обработка всех блокированных покрытий, полировка, соответственно, фар, зеркал, тех вот стоечек, которые я вам только что показывал. И в последующем мы, после того, как полируем кузов, то есть мы уберем все эти маленькие и не очень царапины, мы закроем этот кузов защитным составом от компании Crytex. Это будет жидкое стекло. Завершили все работы с этим Мерседесом Б-класса. Последний этап у нас был полировка восстановительная и покрытие составом жидкое стекло. Помните, я вам показывал вот эту вот зону, которая была вся зацарапанная. Сейчас там нет царапин. Вот в этой зоне они полностью отсутствуют. Ну, в принципе, они вообще отсутствуют в этом автомобиле. Единственное, что может обращать наш взгляд, это вот, вот эти вот моменты, это уже сколы. К сожалению, ни одна полировка эти вещи не убирает. Полировка убирает только царапины, которые находятся в глубине лака. Но если эта царапина, либо скол, зашли за лак внутрь, то есть доштали до грунта, либо до базы, то все, это уже не полировка. Это уже либо локальная покраска, либо полная покраска деталей. На этом, в принципе, все работы с этим автомобилем у нас завершены. Всем спасибо за внимание и до встречи в следующих выпусках.